Добрый день, дорогие друзья! Я Геннадий Гура, директор Киевского института метода Тойчи, консультант по ментальной генетике. В руках у меня книга «Ваше право на совершенное здоровье», в которой сказано, что в настоящее время все больше специалистов, медиков убеждается в том, что настоящая причина болезни она не в тканях организма, не в вирусах, а она в разуме человека. О том, как понять эту причину, как устранить эту причину в современных заболеваниях. Пойдет речь на нашем семинаре, который состоится 5 декабря в режиме онлайн в Киеве. Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться по телефону, по ссылке внизу. Позвольте себе быть здоровы.